Thank you. Здравствуйте, Екатерина. Очень рад, что вы к нам заглянули на интервью. Позвольте задать вам несколько вопросов. Вы отчетливо помните тот момент, когда к вам пришла письменность? То есть, когда вы решили стать поэтом, когда вы решили связать свою судьбу с русским языком? Или этот момент размазан во времени? Ну вот, именно так отчетливо помню. Потому что размазанный во времени был у меня момент, когда мне было лет девять, я первый раз написала что-то подобное, типа стихотворения, подбирала рифму. Я помню, как сейчас, к слову, «нет», и у меня никак не получалось. Я заглядывала в другие книги поэтические, но безуспешно. То есть мне хотелось что-то свое выдумать, и не устраивало это. А потом где-то, когда мне было лет 15-16, я написал несколько стихотворений, они отлежались, и перечитывая их, я поняла, что, наверное, что-то стою как поэт. То есть мне так показалось четко. И я подумала, что, наверное... Не перестану я этим заниматься, потому что уж больно мне понравилось. Красиво получалось, действительно. Я всем своим друзьям понаписала рукописные тексты, подарила. И вот с того момента я уже считала себя поэтом. Ну, где-то граница 15-16 лет. Ну, это довольно такое образование раннее. Некоторые, конечно, уверяют, что пишут с четырех лет, но я склонен там, с какими-то допущениями относиться к этим заявлениям. 15-16 – это самое время. Наши вот эти великие классики – это примерно… Это примерно вот это, та самая возрастная граница. Причем у меня это было не связано с какими-то чувствами, там, с каким-то пробуждением там, вот, любовных там, лени, там первых, как у людей. Это просто была действительно поэзия про природу, про погоду, про людей. То, что я вижу вокруг, какие-то события, отклик, вот, философия даже такая уже... Зрелая довольно-таки. Вы перечисляете те самые составляющие, которые, в общем, сейчас, и сейчас образуют вашу поэти? Ну, возможно, да. Они не изменились тогда. Так оно и было. То есть, может быть, было немного любви в какое-то время, но она как э, проявляется и подпитывает и уходит в глубину, наверное. Вот всплывает все. Более такое, более вечное что-то, более постоянное. Вот. А тема любви и чего-то такого, такого общечеловеческого, чувственного, она просто питает, как ключи. Вот. Озеро питает, наверное, так. Хороший образ. Мне вообще кажется, что русский человек неохотно говорит о, об интимном, о любви в частности. Поскольку не спрашиваю родителей, они мало говорили вот это слово люблю. Это что-то западное. Мне кажется, что вообще, вот эта муза эротической поэзии, там, эратор, как ее там величают на Западе, она была тоже поветрием здесь. И младенческие, буквально, стихи там, Александра Сергеевича и Даже Лермонтова, они связаны вот с этим. Поветрием, которое пришло из Западной Европы скорее. Конечно. А русскому человеку не свойственно говорить о, о вот этом чувстве. Он считает его немного ну, таким неприличным для опубликования. Говорит, в общем-то, о природе. И действительно, о погоде, через которые, через которые становится слишком много и ясно. Да, и потом же у нас в русской поэзии, кроме того, что мало о любви, и это все, опять же, возрастом, ограничено. То есть юные пишут о любви, а более старшие как-то вот все это постепенно возносят в другой, мне кажется, какой-то пласт. И свойственнее более нам что-то такое, что понятно на уровне архаики. Вот любовь, она непонятна на уровне архаики. То есть вы, но вы... она каждый раз обновляется в новом поколении Да, и она в молодости, которая всего лишь 10-12-15 лет жизни человека происходит а Потом мы уже живем другими категориями и Либо воспоминаниями, либо надеждами Но она уже не фигурирует так важно И, конечно, у нас нет абсолютного зла как, как на Западе, которая питает, у них же там добро и зло, и вот между этих двух э, вещей складывается европейская и западная, вообще в частности, ну, такая диктамия, да. их жизнь. А у нас абсолютного зла нет, потому что русские люди, они лишены многого в своем характере, что европейцы впитали с, вот этим со своим менталитетом, у них этого в русских нет. У нас даже как-то отношение к жизни совсем другое. Вот. И поэтому русская поэзия, она отличается от любой другой поэзии, что от восточной, что от западной. Странно, что об этом мало пишут. Ну, наверное, сейчас не принято об этом писать, потому что мы же пытаемся догнать Запад. И мы, ну, то есть не мы, а те, кто установил какие-то законы свои, они пытаются быть понятны всем, всему миру. Вот как сейчас модного человека глобального размаха, там, ты понятен всем должен быть одновременно. Но универсализм это же еще и обрезание смыслов. Получается, что так, да. А наши смыслы, они обрезаны именно сменой и власти, власти и опять же сломом эпох. И, и событий, они обрезаны, и они, опять же, многим сейчас неизвестны. То есть, если взять человек начала 20 века, ему сколько всего открывалось, чем сейчас человеку начала XXI, он много просто не знает о том, что было раньше. Вот название вашей книги, которая вышла недавно за, «Все забудь», это ведь тоже немножко символизирует обрезание какой-то эпохи. «Все забудь» — это это еще и обновись, конечно, да, призыв к обновлению, но и э, какое-то граничное действие. Ну вот название, оно по стихотворению, там есть стихотворение, что вот родился человек, и легенда же есть такая, что вот ангел прикладывает крыло. Вот у человека нет вот ямки вот здесь, он прикладывает крылышко и делает как бы, ямочку над кубой и говорит, все забудьте, у ребенка младенца отлетают его память, которую он все, что он узнал еще вот, до рождения своего. Вот и у меня об этом стихотворение здесь есть, что вот, человек приходит в мир он как белый лист, ну по замыслу Бога, наверное, он перестает помнить то, что он мог бы нести. Он становится первобытным, и а какое-то время пребывает в первобытном состоянии, пока вот этот мир не начинает его питать своими соками, своими информацией, всем-всем вот нагружать его уже в... Полный, в годового да. возраста, как только он начинает все слышать и все говорить. Простите что-нибудь из книги, чтобы наши слушатели услышали э, звучание вашей поэти, ваших просоннике. Ну, я... ну я тогда, наверное, это стихотворение прочитаю. Сейчас Хорошо. Найду. Сейчас найду. Пока вы ищете стихотворение, влияли ли на вас, кроме светской литературы, какие-нибудь произведения духовные? словесности духовной словесности ну вот мне в 12 лет попал э, в руки сборника закон божий я так понимаю что это сбор всего что тогда было возможность собрать и э, это еще был советский союз и, да это, это вот самый 91 первый год э, как он к нам попал, я не знаю. Но там была, я помню, Турин, фотография туринской плащаницы. меня очень она потрясла. После этого я стала интересоваться религией. И потом следующее у меня было, после этого Закона Божия, интерес к мировым религиям. я четыре дома истории религий. Я не помню, к сожалению, кто составитель там и восточной религии христианская буддизм там много было все но ну, там в таком легком переложении ну, вот подобная книга буквально вот сейчас у нас претендовала на первые места в mm -hmm. просвещении уже в этом году mm -hmm. это mm -hmm. под редакцией разумеется и наших богословов э, видных поэтому в общем информация довольно такая в но популярная, ну, всех. Она же как и, Главное заинтересовать там уже человека. Да, углублять можно бесконечно. Вот, потому что у меня была книжка, мне было лет 14, Эдуард Шуре был такой, не знаю кто он, он историк или писатель, но у него книга называлась Великие, великие посвященные, и она тоже очень сильно меня именно вот в религиозном смысле прояснила многие вещи мне, то есть там и о, о пророках, именно вот только о пророках, вот. О ну, пророках христианских или? О, о всех, об вот, основателях религии, о Будде, о Магомеде, о Иисусе Христе, вот, но они вот, вот как бы, мне вот более... Так врезались в память. Ну, время много, много прошло, я ее прочитала только один раз, поэтому вот память имеет такое свойство, что если не обновлять, какие-то вещи уходят. Но вот то, что название я помню, как она выглядела, ее автора, и вот о чем там речь шла. Ее она мне дальше сподвигала на какие-то свои вот эти вот рассуждения, которые, в общем-то, Метались какое-то время. Ну, это понятно, юношеский период. Вот, там, как стихотворения находится? Ну да, стихотворение <смех> еще вот. Сейчас, ладно, я, я которое у меня вот, уже положено, то и прочту. Можно, да? да. В лугах еще не начался покос. Моя земля, что Господом хранима, прекраснее Иерихонских роз, Вложений храмов Иерусалима. Мы в жизни то бегом, то кувырком, Спешим, летим, но есть ночная морось, Когда неповторимым ветерком Весна от тела отделяет голос. Когда по устью прыгает ручей, Мне каждый камень памятный до да дрожи, Дороже всех персидских крепостей, И золото царьградского дороже. А воздух прян и влажен вешний сад, Сирень вскипела из вышней, И будто не позднее, чем час назад. Бог создал землю и уснул под вишней. Замечательно. Мне всегда нравилось это стихотворение тем, что спокойно, совершенно в чтении Катренах э, отображены те самые эмблемы, к которым многие стремятся, но э, почти не удается э, без какого-то без вот, какого трепта прикасаться к ним. И э, удача на этом пути, удача на этом пути вообще редкость. Да. Наверное, так. Ну, достигнуть высшей концентрации, говорить спокойно о том, о чем нельзя, говорить спокойно по определению – это большое мастерство. Иногда к нам это приходит. Иногда, да, наверное, настроение нужно особенно иметь. Да. Вообще, интонация русской поэзии – это как, словно смотреть на огромную панораму с большого холма, с таким взглядом, как будто… Сколько в этом взгляде сказывается, даже и перечитать неимоверно сложно. Но глобальным видением обозреть с этого холма будто бы весь мир. Это, наверное, наилучшее. То есть тем самым взглядом мы приближаемся к Создателю. Даже не имитируя его, а просто, наверное, претендуя стоять, пусть в каком-то там 121 ряду, но рядом. И видеть Землю такой, какой он ее задумал когда-то, прекрасный бесконечный, это, это дорого стоит. А русская словесность, какой вы ее видите сегодня? Она следует, возвращается в то русло, в котором, собственно, и была затеяна. Я имею в виду даже, наверное, до Петровский период, знаете, я имею в виду древнюю русскую словесность. Mm -hmm. вот. Или она поменяла течение свое, и теперь вот это русло протекает да, в 5-7 километрах, как с некоторыми русскими реками, реками и бывает. Она наследует то, что было тысячу лет назад, или она забыла свой исток? Ну, она, конечно, безусловно, ничего не создает, только... Она формуется сейчас, она сейчас в движении, и э, сделана она, в общем-то, из того же материала, то есть ничего не меняется. А, ну, можно любую форму да, придать, золото остается золотом, его можно в любой форме, оно все равно для чего-то пригодится, для каких-то хороших вещей, либо там... Но вот золотые болты, Катя, и там шурупы, и другой крепеж, это довольно такая дорогостоящая, довольно бессмысленная ну, вещь. Ну, все равно, тем не менее, их можно переплавить на кресты, на, на паникадилы. Как раньше, крыши, да, говорили, предметы ритуальные, да. ритуального назначения. Да, это то же самое, что и из них плавили, соответственно, деньги, обратно они возвращались потом. Нет, я думаю, что русская словесность сейчас, конечно же, она как под ураганами, под бурями, под торнадо, под всякими природными явлениями гнется и приспосабливается. Но словесный массив, он неизменен, мне кажется. Тем более он неизменен, что останется же все равно то, что понятно, понятное... вот вот это кости останутся а все остальное не знаю претерпит изменения претерпит скорее всего это вот как человек он сначала младенец у него косточки мягкие и их больше вот чем у взрослого человека потом он становится взрослым он где-то крепче становится вот но это тот же самый человек, и он не становится другим. Он как родился, так он и умрет. Вот таким вы видите наш язык. Я вижу, что да. Я вижу, что он -то изменяется только внешние. Внешние какие-то добавляются слова, откидываются слова. Но сама масса и сам пласт вот, опять же, реки. Они, в общем-то, могут даже и со временем, с тысячелетиями исчезать. Но какие-то памяти о них все равно сохраняются. Ну, и... название топонимов, допустим. Да, да. И Гидронимы, и топонимы, все. У нас же язык такой, он очень гибкий, он текучий. И все слова, которые к нам приходили из других языков, они особо и не прижились. То есть они маркировали время, допустим, можно сказать там об англицизмах, что это вот э, начало 19 века. Галицизмы там-то вот там, там то, то, то тогда-то их использовали. А русский язык он их вобрал, он оставил какую-то небольшую часть, и схлынула вся эта пена. Э, э, вот то, что сейчас делают э, со стихами, их преображают. Их ломают, их растягивают. Но инструментарием является опять же русское слово, а не какое-то другое. вот То, что новые формы, это может быть оно с одной стороны хорошо, но новые формы в любом случае схлынут, как они уже неоднократно исчезали. Маяковский, который ломал стихотворение, и, и, и, понятно, там много было других, кроме него. А в результате, в результате в 60 годы поэзия была настолько вот, проста, как, как у Пушкина, то есть, ну, по форме. Стремились к тому, чтобы поэзия обрела понимание как можно большего числа людей, русских людей. И, опять же, не только у русских, наверное, потому что ее и перевести-то нельзя если она непростая, простая русской поэзией, какую-то часть можно перевести и чтоб поняли где-то в других странах. А то, что вот сейчас пишется, ну, оно, с одной стороны, обогащение рифмы и то, что сейчас насколько богат стал русский язык с вливаниями новых слов, да, он стал богат действительно. Но он. Э -э может властвовать и править, и украшать себя только в, в, в России. Мы ее пони, понимаем, язык? Он может здесь быть какой угодно. Если только он переваливает через границу, переходит, э, там уже нас не понимают, да, потому что им сложно. Ну, в качественных переводах да. разговор это долгий, длительный. И даже, по-моему, бесполезный, потому что качественно перевести, но вот я не представляю, как можно... Ну, честно говоря, я тоже. Не см... Это не по виду переводчикам говорится, но... Как бы они не старались, почему сейчас они стараются, чтобы поэт переводил поэта? Потому что, если человек вообще по подстрочнику как-то пытается даже... Я не могу понять, как вот нас можно на китайский перевести русский язык, как они Ну, это говорят, совершенно, по-моему, невозможно, потому что да. другая просодия и все такое. Опять-таки, не в обиду переводчикам, но, видимо, эта задача заведомо невыполнима. Да, это так же, как у нас нельзя, если у нас перевести Астафьева или перевести Распутина, что он будет, они что будут значить да. и как они будут воздействовать. Они не смогут там звучать. И их не, не смогут понять только вот если они специально выучат русский язык, они поймут. Но, к сожалению... Ну, может быть и слава Богу, что так. Потому что есть естественные границы речи и смыслов. А вот поэт переводящий поэта, ну это, наверное, многообещающая вещь. Просто один и тот же трепет может э, передавать на, на чуждом языке какой-то изначальный импульс, могучий импульс, который владел человеком. Но не более. А смысла здесь речи нет. Смысла мало кого волнует. Волнует именно сочетание слов и в единственном верном порядке, который западает в душу. Все остальное, наверное, в поэзии волновать и не может. Да. А то, что сейчас словесность русская, она, она потеряла пафос. Вот это самое главное, что у нас произошло, наверное, за последние буквально там 50-60 лет она потеряла пафос и она становится уже на, на уровне чувств работает то есть берет тебя не берет вот задевает не задевает эмоционально вот на эмоциональной именно стороне сейчас она действительно работает лучше чем стихотворение там скажем серебряного века даже Никогда. А вы заметили, что пафос вообще русскому народу мало свойственен? Вот это вот и говорит о том, что мы возвращаемся к какому-то песенному, вот этому еще до Петровскому, наверное, чему-то. Это, наверное, великий знак. Потому что тогда ведь это была народная поэзия в основном, а народная поэзия, она вообще не знает пафоса. Там нет вот этих вот там цветочков э, э, Венер, Купидонов, э, всего вот этого летающего. И народ не да, там есть. не У него другие эмблемы, знаки. Там есть такое даже, как страдание. Страдание, которое, в общем, и объясняет все. Там может быть и любовное страдание, и страдание по, друг... по любому другому поводу. И страдание трудовое, например. Да. Тяжело косить, тяжело да. лес валить, да. тяжело даже печь топить, если ты стар. Да, и тяжело... там обо всем этом сказано. И бытовые темы, которые сейчас, опять же, затрагиваются в поэзии, и там «Сладкую ягоду рвала», э, что оно, собственно говоря, и тогда было, и сейчас. Другое дело, что, вот, опять же, форма меняется. И тот, кто говорит, что сейчас арх... вот писать в таком архивистическом стиле, историческом, это не модно, это глупо, это не выдерживает никаких вот сравнение там с тем, что сейчас Верлибор и как, все это идет вот, у нас а. патая языка, ну не знаю, по-моему, все возвращается. Слава богу. А что бы вы сказали на, о такой, в общем, довольно веской проблеме, как э, чтение э, молодых? Э, не чтение молодых авторов, а чтение молодыми, любых авторов. Они читают сейчас совершенно по-другому, очень многое проносится перед ними на экранах, и с бумажной книгой они имеют дело только постольку, поскольку. Вот, вот что-то нужно прочесть. Вы, я знаю своих детей, а их у вас... Четверо. ...приучаете к чтению чуть ли не с ну, самого начала. Да. Да, и, и ваши дети читающие. Но чего нельзя сказать о многих российских семьях. В бумажной книге привычка э, улетучивается. Что бы вы сказали об этом процессе? Как вы к нему относитесь? Ну, это связано с тем, как, э, насколько человек в своей семье готов к пожертвованию, наверное. Потому что пожертвование несколь... нескольких часов в день на чтение – или там, это... Чтобы вырастить читающих детей, меньше никак, потому что хотя бы полтора часа чтения каждый день он уже определяет будущность человека, и невозможно его сократить это время. Если ты его сокращаешь, то уже твои дети читать не будут. И причем надо приучать их где-то с полутора с двух лет уже тебя слышать, слушать, и сейчас времени этого нет у многих людей, к сожалению. Да. Потому что... А у многих просто нет желания. А некоторые думают, что это на генетическом уровне все проснется когда-нибудь. Но опять же, у меня тоже, если у одного ребенка это просыпается, он читает, то другой он вообще категорически не хочет воспринимать то, что я читаю. И я беру и читаю те книги, которые, скажем, в детстве меня как-то потрясли, поразили. Подсовываю их потихонечку, чтобы уже... Сами они начинали образовываться. Потому что навязывать, опять же, тоже ничего нельзя. Только все, что мы можем, это почитать перед сном. Или, да. допустим, то, что задают на лето, мы можем взять в какой-нибудь приятной обстановке, летом сидя где-нибудь, там на веранде чай пия, <фе> кофе. Угу. А, открыть какую-нибудь классику, которую нам за задали на лето детям. Тоже почитать ее вслух. Это тоже очень хорошо помогает. Митрополит Калуши боровский председатель издательского Совета Русской Пелославной Церкви, часто в своих интервью именно об этом и говорит. О том, что чтение зарождается только в семье. Семейное чтение да. есть корень всего. А к следующему я с заветов ну почти не блюду. Мне действительно сложно там сваливаю все на жену и так далее, и так далее. Но я все-таки надеюсь, урожаю какую-то вот неопределенную такую надежду на то, что чтение, в принципе, оно ведь было не всегда. Чтение молитв, да, наверное, всегда, вот всю эту тысячу лет да. совместно. А вот такое семейное чтение, наверное, и не были доступны всегда. И мы по привычке хватаемся на что-то, вот, дескать, мама. За то, чем... что мы еще помним. Да, за то, что мы еще помним. Тем не менее, время очень существенно меняется. Но я все-таки выражаю надежду на то, что эти изменения не приведут к краху цивилизации, что она каким-то путем все-таки будет выбираться. Все-таки книг много да. и э, много электронных текстов. И вот здесь просто важно учиться плавать между них, а уж так, чтобы отрекаться чтение отрекать, отрекать, отрекать, отрекать, отрекать. или вырастать только с картинками и видеофрагментами, ну, наверное, это особенные иллюзия. Возможно. Но я думаю, что, конечно, картинки тоже картинкам рознь. Вот. А, ну, говорят же, что может физик-ядерщик оштукатурить. Ровно за стену, да. А не сможет э, решить уравнение и не сможет запустить ядерный реактор. Поэтому все-таки в каких-то моментах, к сожалению, тут... Да ничего. к счастью, к счастью. Без текста никуда. Может, к